приветствую всех и сегодня мы продолжаем наши уроки по этому проекту и сегодня мы сделаем сейчас blueprint который нам позволит перемещаться от одной точки к другой точке после того как мы наступим на платформу давайте создадим blueprint класс Эктор и Назовем его платформ. Давайте moving платформ. Так, и также сразу найдем, откроем moving платформ. И найдем эту платформу. А, так. Теперь давайте э, добавим static mesh и переместим его на default scene root. Э, таким образом у нас есть эктор с платформой. И теперь э, что нам нужно сделать. Э, нам также понадобится добавить э, так, collision сфера добавляем сферу коллизии выставляем радиус приблизительный это нам нужно для того чтобы когда наш персонаж войдет в эту сферу коллизии да то есть он уже будет стоять на платформе и платформа начнет двигаться давайте перейдем в венграф Здесь, в принципе, нам ничего не понадобится. Что бы я хотел добавить, это две переменные. Это start point. И тип переменной должен быть target. Так. Target point. Переменная должна быть instance editable и expose on spawn для того чтобы мы могли изменять ее прямо в редакторе давайте сделаем дубликат и назовем это End Point так следующее что нам нужно сделать нам нужно как то определить то что наш персонаж вошел в сферу давайте нажмем Add Event он компонент Begin Overlap, то есть при оверлапе, как и с дамагом, мы будем проверять. Если вошел конкретно наш персонаж, Cast to Epic Character, если он вошел, то тогда мы уже можем да, делать какую-то логику. Давайте сделаем, если он вошел, мы сделаем delay к примеру одну секунду, чтобы платформа не сразу ехала, а через одну секунду и теперь нам нужно перемещать нашу платформу от стартовой точки до конечной точки давайте возьмем таймлайн. То есть шкалу времени назовем его Moving, откроем ее, выставим flow track, назовем его Альфа. И давайте определимся, сколько по времени мы будем двигать эту платформу. Я думаю, что в принципе 5 секунд нам будет достаточно. Ну, давайте, если что, потом подкорректируем. Выставим одну точку в нули. И вторую точку выставляем в Time 5, Value 1. Так, как выставить точку, вы зажимаете Shift и кликаете по пустому месту, да, и у нас создается точка. Теперь мы кликаем правой кнопкой мыши, жмем «Авто» и здесь жмем «Авто». Для того, чтобы мы сгладили нашу шкалу. И, в принципе, здесь пока что нам ничего больше не понадобится. <coughs> так, теперь что мы будем делать? Здесь нам нужно, я думаю, нажать Play from start. И теперь нам нужно менять позицию в мире нашего эктора. То есть мы берем uh, set actor location. Здесь что нам понадобится? Нам понадобится lerp для того, чтобы мы могли по альфе менять значение. То есть менять значение мы будем от A до B. Теперь нам нужно взять get, get. хотя нет, я думаю мы здесь точные координаты в объем. Возьмем Start Point Get Location Так, то есть мы берем локацию конкретно точки, которую мы в дальнейшем выставим на карте Так, Start Point Get Actor Location и мы подаем это на a и то же самое мы делаем get vector location и подаем на b подключаем на update сейчас мы посмотрим что что у нас получится так вернемся в нашу папку бланктов и также мы перейдем в place actor и здесь нам нужен target point. Вот у нас есть target point. И давайте его выставим вот сюда. Скопируем location, copy. Выставим нашу платформу. И вставим ей локацию нашего target point. И также давайте скопируем target point, либо же выставим новый, давайте выставим новый, сразу выставим его где-то здесь, приблизительно. И что нам нужно будет указать в этом экторе, у нас появилось здесь start point и end point, поскольку мы открыли для изменения в редакторе переменные. И теперь мы можем старт Start Point выбрать Target Point 1 и End Point Target Point 2. И теперь, в принципе, у нас... Давайте сохраним это все. Платформа должна будет перемещаться. Жмем секунду, наша платформа едет до следующей точки и выходим. Также мы можем сделать возможность того, чтобы мы могли вернуться. да То есть, если мы снова сюда встанем, то она как бы телепортироваться начнет, и это не есть хорошо. Так, как мы это сделаем, нам нужен какой-то переключатель, то, что... Мы достигли до да, конечной точки давайте создадим переменную reverse типа boolean поставим здесь branch так это мы отодвинем то есть если у нас reverse false то мы будем делать play from start. Если у нас reverse true, то мы будем делать reverse from end. И теперь э, нам нужно будет где-то это все подключать. То есть, если мы true, то мы делаем false. Если мы false, то мы делаем true. То есть, вот такой вот переключатель получается, который позволяет нам переключаться между тем, куда будет ехать платформа. Compile save, снова play. Единственное, что давайте я, наверное, передвину player start. Либо же давайте мы его уберем. Если у нас player стартов нет, то мы будем спавниться на месте, где у нас стоит камера во viewport. Так, мы появились, мы заходим на платформу, ждем секунду, она начинает ехать, мы спускаемся, все нормально, запрыгиваем снова, и мы едем назад без всякой телепортации. То есть вот такие мелочи, да, Эктор, который передвигается, он уже как-то разнообразил нам немного геймплей, не просто прыгать по платформам, а уже перемещаться, и мы можем... Двигаться дальше Здесь мы видим Уже есть такой эктор Но он в данном случае Перемещается просто Туда сюда Ну то есть без проверки на то если у нас здесь персонаж да. Ну и плюс Также нет килл зоны Давайте посмотрим как он реализован В принципе я думаю что он не особо Отличается в реализации давайте его ага Blueprint Open Level Blueprint Так, а как же он двигается? М а, здесь реализовано немного иначе он у нас двигается конкретно Статик мешок у нас передвигается. Ну, в принципе, так тоже можно, но э, вам постоянно нужно будет настраивать это на сцене. Это э, будет проблемно для каких-то разных уровней, да. То есть вы не сможете скопировать. Хотя, возможно, мне кажется, что он может перемещаться в этом блупринте. Э, нет, в этом блупринте его нет. <laughs> это очень странно. То есть у нас что-то активируется. Что-то активируется, когда мы сюда входим. Но что у нас активируется и как двигается эта платформа, мне непонятно. У нас здесь static mesh компонент у нас есть. Давайте посмотрим. У нас с двигается платформа. Да, у нас секвенсором двигается платформа, но как бы для игры такое записывать не особо имеет смысл. По той причине, что нам постоянно нужно будет записывать анимацию конкретно да, для каждого объекта. Вместо того, что мы будем проигрывать логику только тогда, когда она может проигрываться. А здесь реализовано все на секвенсере. Ну, пускай будет. Вот тогда у нас есть два типа платформы. Единственное, что да, у нас двигается такая платформа. И давайте, наверное, я перенесу это в blueprint платформы. Я уберу это. Так, давайте проверим, будет ли она двигаться сейчас. Та да, платформа не двигается, да, у нас было все в секвенсере записано. Мы будем использовать тот же самый эктор для того, чтобы... Так, да, удалить. Для того, чтобы... Не делать копии объектов. Так, и нам нужно просто, чтобы наша платформа постоянно двигалась да а, давайте возьмем эту логику добавим функцию collapse, ту ага, мы не можем timeline записывать функцию а, давайте добавим event add event а, назовем его move platform отодвинем его и вызовем здесь move platform. Да, то есть теперь у нас а, будет воспроизводиться event движение платформы, когда мы будем заходить конкретно на платформу. А, так, чтобы заставить нас двигаться ее туда-сюда, во-первых, что нам понадобится. Я думаю, мы будем вызывать какой-то цикл. В принципе, мы можем поставить луп. Я не знаю, что произойдет, если мы поставим луп. Но у нас происходит что-то невероятное. Это нам не нужно. Давайте на Event. Begin. Play. Мы вызовем наш Event. Move. Platform. В том случае, если у нас будет возможность воспроизведения Авто auto Автостарт auto мы также сделаем instance editable и expose on spawn. Так, если автостарт get true, то есть мы выставили галочку в редакторе, то тогда мы будем двигать платформу. Но единственное, что она у нас один раз пройдет цикл, да, и все. Нам это не нужно. Нам нужно сделать следующее. Это set timer by function main. Единственное set timer by function name object мы подаем self конкретно наш actor uh, function name uh, мы подадим move platform и если у нас старт активен то мы будем запускать таймер вставим лук то есть повторение мы будем запускать таймер э, со временем давайте сделаем промок ту э, time назовем и время по дефолту да мы можем выставить 5 так как у нас время в таймлайне да у нас выставлено 5 секунд, значит мы 5 секунд будем двигаться. Так, это мы можем удалить. И давайте проверим. Мы выставим сейчас сюда нашу платформу. И здесь у нас есть галочка «Автостарт». Мы ставим эту галочку и также снова добавляем два таргет-поинта. Один сюда и один нам нужно конкретно под платформу. Давайте скопируем локацию платформы, копии. И здесь мы вставляем ее. Так, теперь мы можем это проверить. Что у нас произойдет. Становимся на платформу, ждем секунду и у нас э, платформа исчезает. Так, секунду, у нас ошибки, э, мы, мы же не выставили, да, мы, мы не выставили таргет point, поэтому у нас и ошибки. Э, start point и end point можно бипеткой выбирать наши поинты и кстати в принципе мы старт поинт с одной стороны могли бы не использовать а записывать локацию конкретно объекта но в том случае что у нас э, как бы объект имеет возможность перемещаться туда и назад то нам приходится иметь два таргет-поинта становимся секунду ждем едем Доезжаем до сюда, 5 секунд прошло, и мы должны, я думаю, поехать. Но мы не едем. Снова заходим. <coughs> так, давайте посмотрим. Автостарт активный, луп стоит, тайм 5. Раз, два, три, четыре, пять, то есть... Давайте выставим 2 секунды. Посмотрим. Так, секундочку. Мы должны появиться здесь. Заходим. Доезжаем до конца. я понял в чем причина у нас на begin play не срабатывает логика во первых мы должны проверить здесь get branch то есть если автостарт false, да мы можем передвигаться таким образом так дальше дальше автостарт true time loop каждые две секунды так автостарт пойнты стоят а, вообще у нас должна платформа сама двигаться как бы да и по моему у нас не вызывается begin play а, давайте toggle breakpoint так я снова Снова, снова не там. Так, Begin Play у нас сработал. Дальше мы получаем true AutoStart. И у нас работает. Ага, я понял. Из-за того, что у нас является ивентом. Либо мы неправильно написали название. Давайте скопируем название здесь название у нас без пробела давайте посмотрим так я снова не там появлюсь и уберем remove breakpoint и как вы видите да у нас платформа начинает ездить сама но 2 секунды ей мало поэтому время выставим 5. то есть нужно подобрать примерное время так, мы снова не там. Нам нужен все-таки плеер старт. Я думаю, мы будем его перемещать. Так будет быстрее. Жмем play. Так, платформа у нас поехала. И теперь едет назад. И теперь мы имеем такую же платформу, да, которая ездит туда-обратно. Единственное, что, да, когда мы подходим, у нас э, есть время. То есть, э, только через 5 секунд, получается, у нас платформа начнет ездить. У нас будет первый старт, да. В принципе, мы можем э, здесь просто на старт подать сразу движение. Если нам понадобится, чтобы наша платформа так, move platform, э, ехала сразу. Давайте вызовем Move Platform. Да, то есть сначала у нас едет платформа, через 5 секунд она уже поедет обратно, поскольку мы используем одну и ту же функцию. Жмем Play, у нас платформа едет сразу и мы ничего не ждем. И она ездит туда-сюда. Мы можем зайти на нее, переехать и выйти. А единственное что, Target Point у нас слишком близко и она заезжает на платформу давайте выставим сюда и теперь у нас все отлично так давайте вернемся на старт и пройдем нашу часть уровня от начала до конца так жмем play Появляемся, идем, перепрыгиваем платформы, которые мы размещали в первом уроке. Можем встать на платформу, ждем секунду, она едет. Мы подъезжаем, выходим, подходим сюда. Здесь у нас платформа уже сама по себе ездит, поэтому нам нужно ее подождать. Когда она подъедет, она подъехала, мы заходим. И переезжаем также участок. Единственное, что я бы выставлял время побольше. По той причине, что... То есть у нас будет небольшая пауза. Давайте также time сделаем instance editable и expose on spawn. Чтобы изменять в редакторе. И здесь время давайте, к примеру, поставим 10. нажмем play у нас платформа сразу поехала остановилась и то есть мы будем ждать примерно 10 секунд э, до того как она поедет назад вот она поехала мы подходим становимся, и она поехала дальше то есть вот таким образом мы сделали две платформы которые перемещаются э, Одной логикой, но работают немного по-разному. Поэтому, если вам понравился урок, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если есть вопросы, вы можете их задать у нас в Дискорде, либо же под этим роликом в комментариях. И всем пока!